А если было море пива, я бы дельфином стал красивым. А если было море водки, стал бы я подводной лодкой. Так, пережитки с прошлого немножко иногда одолевают, да.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 Тебе подойдут эти способы Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске Поэтому, зритель, не отключайся Смотри, пожалуйста, видосик до конца Дальше будет очень много интересного, годного контента Также не забудь поставить лайкосик под данный видосик Мне очень нужна, важна твоя поддержка Ну а мы, конечно же, начинаем! Вообще, изначально для своей базы я предлагаю выбрать местность И у меня уже на эту тему есть гайдик на канале Где лучше всего построить базу Он называется Переходи, пожалуйста, в плейлист по Вальхейму там есть много интересного, годного контента. Ссылочка на плейлист будет в описании под данным видосом. Ну что ж, если у тебя есть большая достаточно база и тебя постоянно напрягают нападения на нее то я тебе советую ее, конечно же, обезопасить некоторыми а, такими фишками, как, например, взять просто-напросто а, свою, допустим, кирку и начать копать а, вокруг своей базы определенный какой-то ров. Да, этот ров не позволит враждебным мобам напрямую атаковать твои постройки. Делается, ребят, вот такой вот ров, как у меня, например, можете сделать. Он, он ребят, размером в одну клеточку, то есть в одну а, кирку. А, мы вот таким вот образом просто-напросто сюда встаем и вот таким вот образом начинаем потихонечку а, копать. Тем самым у нас образуется достаточно такой нехилый ров, а, через который монстры просто-напросто пройти а, не смогут. Давайте сейчас, к примеру, протестируем. Так, кого бы нам для тестов взять? Где у нас гоблины? Ау! Эй, ребята, вы где? Вот когда их и надо, ребятки, их не найдешь вообще с днем с огнем. А когда они нафиг не нужны, они всегда стараются нагрянуть. Пойдемте, ребят, поищем, где-то здесь обородила шайка гоблинов. Вот эти мерзопакостные ребята. Эй, ау, уйдите сюда. Давайте пробуйте. Нападайте на мою базу, будем демонстрировать, как это. Работают. Прокопав ров, вам не страшны никакие, ребятки, фулинги они сейчас называются. Да, эти ребята обычно легко и просто могут подбежать к вашей базе и начать ее а, дамажить. Но когда у вас будет вот такой вот ров, смотрите, как они себя ведут. Они просто-напросто прыгают в этот ров и начинают плавать по нему. Но больше этого они ничего не смогут сделать. Разве что опасность представляют вот эти вот копейщики, да, которые будут настреливать по вам издалека. И это, ребята, является самой опасной проблемой в данном случае. Никакие остальные монстры вам сделать ничегошечки не смогут. Пока, ребятки, монстров наших не апнуты, они не смогут прыгать по уступам. Как, например, убиваю этих фулингов э, я? Я просто-напросто беру булаву побольше, и как только эти ребята скучкуются где-то в одном месте, я начинаю их потихонечку э, расшатывать. Вот этот парень сейчас только выкинет копье один разочек, и мы начнем а, демонстрировать. Вот, ребятки, берете булаву, а, булава имеет а, дальность действия до да, своих ударов, то есть они у нее достаточно объемные эти удары, и они просто-напросто ваншотят всех этих фулингов, да, и оставляют после них лутецкие вот в этой вот а, канаве. А, для усиления эффекта рва можно в этот ров поместить какие-нибудь шипастые ловушки, да, и когда будут гоблины сюда по попадать, они будут еще и убиваться сами об них, но ребятки, когда у вас есть дохренище а, ресурсов. Данный же способ не подразумевает вообще наличие каких-то дополнительных ресурсов. Вы просто, ребятки, как я уже и говорил, берете кирку и начинаете потихонечку копать а, по периметру вот таким вот Способом, Да, делается этот ров легко и просто. Если, ребят, не знаете, как правильно копать, то братишка Скрэч, конечно же, научит. Давай я тебе продемонстрирую. Вот здесь вот, да, на примере сбоку, обкопая немножечко вот это место, вот таким вот образом нужно а, копать. Когда ты прокопал уже до определенного уровня и понимаешь, что тебе уже а, хватит, пускай этот уровень, например, будет вот а, таким образом. Да, то следующий, а, следующий, ребятки, участок следует вскапывать, ударяя в нижнюю часть а, предыдущего. И тогда вы, ребятки, будете вскапывать сразу же полностью а, весь участок земли. То есть не ковыряя его сверху да по чуть-чуть, а сразу же вскапывая его сверху и донизу, стоя просто-напросто а, внизу. Вот таким вот образом надо правильно а, копать а, рвы. И вы достаточно легко и просто выкопаете свой ров, да, оградите свою базу вот такой вот ровной кромочкой естественного ландшафта, через который не перепрыгнет ни одна нога. Если, конечно же, она не будет размером с какого-нибудь древнего динозавра. Но тролли, если честно, ребят, тоже не могут пробраться через эти рвы. Они просто-напросто тупо в них стоят и ничего не могут... Сделать, Разве что через слишком вот такие низкие уступы могут пробраться наши большие крепкие ребята-тролли. Но на самом деле, я вроде как тестировал, да, кроме как камня от тролля и разрушившего ваши постройки, вы от него больше ничего не увидите. Поэтому смело, ребятки, пользуйтесь, окапывайте свои базы, особенно если они у вас находятся на хардкорных биомах, типа равнин. Да и вообще, ребят, на любых биомах окапывайте, потому что нападения бывают у нас... Случайно рандомные нападения случаются у нас на совершенно разных картах, где на нас наступают огромные орды или же скелетов, или же каких-нибудь драугров, или же грейдворфов и так далее. Поэтому, ребятки, используйте этот способ, он вам обязательно пригодится. Также, если вы хотите уменьшить немножечко появление монстров вокруг вашей базы, есть еще один нехитрый способ. Основан он, конечно же, на на зонах взаимодействия различных различных рабочих станциях так, таких например как верстачок таких например как камнерез таких например как стол ремесленника кузница и так далее и еще также подойдет оберег у которого самый большой радиус а, действия. Этот способ он полностью целиком не уберет всех ваших монстров которые будут спавниться вокруг вашей базы но очень сильно уменьшит их а, спавн в целом. Да, особенно маленьких групп которые появляются постоянно и набегают на вашу а, базу. Смотрите как это работает. Берете на своем складе побольше древесинки, да, вот в таком вот количестве, а, выходите на окраину вашего, к примеру, какого-нибудь поселения, вашего лагеря основного, и копаете вот здесь вот небольшую ямочку к примеру пускай это будет ямочка ну ну вот вот такая вот да это ребят ямка должна вмещать в себя так такой ребятки инструмент как верстачок верстачок у нас сюда идеально помещается и теперь мы просто берем и закапываем этот верстак э, в земле э, иногда выравнивание простого не хватает, поэтому следует взять с собой также какой-нибудь землички немножечко, да, точнее камушка, и поднимите вот здесь вот немножечко ландшафт. Да, и вот таким вот образом ни одна, как говорится, живая вражеская душа не сможет потревожить ваш, ваш верстак, если только это не будет какой-нибудь тролль, и он чисто сплэшем да, метнув камень, не разломает его. Таким же, ребятки, макаром можете обойти весь, все свои владения, и построить такие верстачки а, везде по периметру, тем самым уменьшив количество спавна различных нехороших созданий. Типа вот этих вот назойливых, комаров, которые постоянно нам будут досаждать. Иди сюда! Специально не закапывайте, ребят, полностью, чтобы просто отслеживать а, наличие этих станций, да, ваших верстачков, потому что иначе, если вы их закопаете полностью, то тогда, когда вы придете сюда, будет непонятно, разрушили ваш а, верстак или же нет, потому что я еще раз повторяю, что сплэшем тролли или же какие-нибудь локсы, которых а, вы будете убивать здесь а, на равнине, они могут просто сплэшем а, долбануть и разрушить ваши верстаки, поэтому Просто-напросто для того, чтобы отслеживать их статус Оставляйте вот такие вот пимпочки По которым вы сможете отслеживать их наличие под землей И еще один способ касательно защиты вашей базы Если ты мажор и у тебя достаточно много ресурсов Особенно такого ресурса, как камень То тогда самым крутым Защитным сооружением станет стена, которую ты можешь построить вокруг своей базы. Или же она называется еще ландшафтная стена. Само ребя... Название говорит само за себя. Чтобы построить такую стену, нам потребуется такой фермерский инструмент, как мотыга. Вот как раз таки у этой мотыги и есть свойство, как поднять землю. Когда ты поднимешь землю, ты убедишься, что через нее не пройдет вообще ни одна живая земля. Душа. Мобы здесь пока что еще глупенькие, да, и как только они увидят эту стену они будут недоумевать, куда же нам идти, что делать, куда плыть и так далее. Как правильно строить такую стену? Подходите к краю какой-нибудь уже существующей возвышенности и вот таким вот образом начинаете выстраивать стеночку. Подходите к краю, ребятки, нажимаете где-то вот здесь вот посередине и у вас продолжается ваша стена. Это позволит тебе, дорогой мой зритель, экономить свои ресурсы камня, ведь камень достаточно а, сложно добывать, особенно, особенно когда учитывать, особенно учитывая ту ситуацию фарма ресурсов здесь в Вальхеме. Да, здесь достаточно сложно фармить подобные вещи, поэтому будь аккуратен и экономичен, и пользуйся советами на здоровье. Но, как по мне, так лучше всего ров для этой всей задачи подходит. В конце концов, что ров можно обустраивать более удобно, нежели стену. Через ров можно перекинуть какой-нибудь мостик, да, красивенький, аккуратненький. Вот, например, как здесь я делал и так далее. А под ним будут плавать гоблины, которых мы будем убивать, но они при этом не достанут ваш Мост. Ну что так, вот такая вот информация касательно дополнительной защиты твоей базы. Если же, зритель, ты не знал об этом, то смело напиши мне об этом в комментариях. Если же, зритель, ты считаешь, что братишка Scratch предоставил недостаточной информации и у тебя есть еще какие-то фишки по поводу того, как же защитить свою драгоценную базу, смело пиши мне в комментариях, не стесняйся, и мы с тобой обязательно пообщаемся предметно на эту тему. Также, зритель, если у тебя еще есть какие-нибудь годные крутые идеи по поводу Вальхейма и не только...